Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! На дворе у нас весна, уже середина марта подходит. После зимнего периода, конечно, некоторые растения требуют какого-то ухода и вот сегодня как раз займусь этим. Сегодня видео мое будет о плюм бага. я буду ее обрезать и убирать сухостой с нее. И расскажу, как я за ней ухаживаю. Ну, вот такая у меня плюмбага. Видите, И здесь она просто стояла у меня высоко. И видите, тут сухостой какой. Сейчас я буду ее чистить, всю почищу, обрежу ее, приведу, в общем, ее в порядок. И потом расскажу, как я за ней ухаживаю. Ну вот сейчас я хочу обрезать все сухие веточки. Где-то придется листья убрать. Ну, прямо вот так. Ну, пережила она зиму, в принципе, хорошо. Она у меня стояла в ванной. Она стояла на шкафу. И там все равно где-то, знаете, темновато все равно. Ну, в общем, она у меня даже цвела и зимой. Ну, так, очень скудно, конечно, но цвела. Ой, здесь, конечно, столько много сухих. Веточек это просто с той стороны они были мне... Неудобно было ее там вообще за ней следить как надо. Ну ничего. Ну ничего, сейчас приведу ее в порядок и она будет снова красоткой. Бали, помаши лапкой. Сейчас я все листья, все веточки сухие убрала. И сейчас я буду ее ну, где-то замотаю, где-то обрежу. Вообще она очень любит обрезку. Это ляна. Она очень быстро растет. И очень красиво цветет она. Такими голубыми-голубыми, такими шарами вообще. Цветочки. Я под видео оставлю ссылочку. Можете зайти и посмотреть, как она у меня цвела. Так, ну сейчас я посмотрю, что с ней можно сделать. Вот эти большие ветки можно, в принципе, и куда-нибудь вот так вот подоткнуть. Ну, теперь я ее буду обрезать, обрезать. Ну, вот так вот где-то. Сейчас посмотрю. Начну обрезать, потом посмотрю, что можно еще где обрезать. Ну, конечно, вот эти вот еще здесь боковые веточки. Плюмбага очень хорошо укореняется. Можно покороче. Просто в воде. У меня где-то укоренённая даже есть. Несколько веточек ставил, веточки 3. Они так все и корешочки дали. Это, в принципе, водички. Хорошо. Ну, я как бы так хаотично обрежу. Ну, вот видите, стало поаккуратнее. Палочки не хватает, вот так вот еще сделать. Но не получается пока. Ну, вот такая вот после обрезки и после чистки стала моя блюмбага. Кто не знает, это тропическое растение. Ее еще называют свинчатка. Начну с минусов. Минус у нее один, она когда цветает, цветочки становятся липкие такие, и они начинают вот когда падать, да, они прилипают прям, если растения рядом стоят, то они к растениям или к полу, в общем, они везде прилипают, они такие, знаете, как липучие такие, а, то есть за этим нужно следить. Но это вот один такой из минусов этого растения. А так цветет, конечно, я уже говорила, голубыми такими шариками так, так красиво смотрится вообще. И, конечно же, она предпочитает солнышко. И сейчас как раз вот я ее накупала под душем и унесу ее на светлое место. И вот как только вот солнышко она почувствует, она сейчас начнет выбрасывать побеги боковые, более так озелениться и начнет цвести и цветет она прям я не знаю она все лето цветет вот прям вообще постоянно цветет Ну теперь по уходу полив летом полив обильный но по мере пересыхания ну летом я ее поливаю каждый день летом я ее вообще выношу на улицу она у меня стоит а, вообще на улице ну, под крышей. Даже где-то и дождь на нее попадает. То есть, вот так вот она даже это очень любит. Но растение, в общем-то, теплолюбивое. Ну, заморозки она не терпит. Прямые солнечные лучи. Она, конечно, не любит. У нее начинают сохнуть кончики листьев. Ну, так как она же комнатная у нас. Если бы она росла на улице, она, конечно, бы на солнце напрямом нормально была реагировала, ну она же все-таки в горшке, а, грунт быстро пересыхает, да. Что касается грунта, грунт я использовала универсальный с добавлением разрыхлителей. я ее подкармливаю круглый год, Фертика Люкс удобрением, ну и удобрением еще тоже Фертика есть для лиан, которая идет тоже. Для винограда, по-моему, все такое. Даже вот и им подкармливаю, чтобы а, листочки хорошие были. Ну, она, в общем, хорошо отзывается на все это, на удобрение Покушать, в общем, она любит. Ну, сейчас, конечно, приближается уже тепло. И видео, конечно, будет уже почаще. Какие-то растения у меня переедут в скором времени на веранду. И, конечно же, обязательно все буду вам показывать. Пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.